Друзья, всем привет! Сегодня я хотел бы сделать такой необычный эксперимент. Я уже пробовал нечто подобное на нашем канале, но, тем не менее, буду продолжать попытки. Хочу рассказать вам про город Псков. Дело в том, что Псков достаточно неплохо стартанул. В последнее время там лет 5-7 он развивается. Там есть много позитива. И я просто вот выбрал весь позитив, который там есть. И хочу об этом рассказать вам. Но перед тем, как мы начнем, я хочу сказать пару слов про канал «Жизнь по-новому. Переезд». Дело в том, что его ведет... Парень, зовут его Андрей, и благодаря Андрею состоялся этот ролик. То есть он поехал в Пскове по всем нужным местам, все отснял, все прислал. Огромное-огромное ему спасибо. И обязательно, конечно, я ссылку оставлю в описании на его канал, потому что, ну, хочу его благодарить К тому же я посмотрел, там у него достаточно интересные такие короткие заметки. Обязательно проходите по ссылочке и подписывайтесь на канал Андрея. Еще буквально минуточку, я хочу сказать пару слов про то, почему я вообще пытаюсь этот формат внедрять на нашем канале, где рассказываю только чистый позитив. Я понимаю, что это выглядит как реклама или выглядит как какая-то похвала местным властям. На самом деле мне хочется, чтобы мы понимали, что все города развиваются по-разному и где-то есть какие-то позитивные отдельные моменты. И когда мы привьем себе этот хороший вкус к хорошему, да, к чему-то, ну я в том числе и про себя говорю, да, ну то есть мне самому интересно это изучать, саму интересно познавать, что такое хорошо, что такое плохо для городов. И самая главная задача, конечно же, это сформировать общественный запрос, чтобы у нас, как у горожан, был какой-то запрос в отношении наших властей о том, как делать наши города лучше. Поэтому очень рассчитываю на то, что вы поддержите такой формат. И если вам это будет интересно, конечно же, я буду продолжать. Ну все, теперь точно поехали. Долгое постсоветское время Псков мог интересовать скорее только любителей старины и архитектуры. Но это из-за того, что состояние городского хозяйства вряд ли делало его привлекательным для переезда. Но последние несколько лет в Пскове происходят позитивные изменения, которые достаточно сильно преобразили город. Для начала предлагаю краткую справку. Псков – город небольшой, около 210 тысяч населения. От Пскова до границы с Латвией и Эстонией около 50 километров, а до Санкт-Петербурга, Риги или Таллина – плюс-минус 300 километров. Ландшафт города в большей мере определяет река Великая. Псков стоит на обоих ее берегах, которые соединены аж 12 автомобильными, пешеходными и железнодорожными мостами, включая мосты через реку Пскову. Именно на стрелке рек Великой и Псковы стоит Псковский Кремль, ставший символом города. Устройство набережной реки Великой началось еще в 2012 году. Основной задачей при строительстве набережной было максимально сохранить естественность берега, и этого во многом удалось добиться. Набережная со стороны Великой имеет три яруса. Променад выложен брусчаткой, а откосой валунным камнем. Как выяснилось, для того, чтобы создать хорошее общественное пространство, не требуется много гранита и бетона, а качественный минимализм только подчеркивает красоту природы и исторической архитектуры. Набережная реки Псковы, идущая вдоль стен Кремля, еще более минималистична и не закрывает спуск к воде. На 2022 год запланировано строительство набережной уже вдоль левого берега реки Великой. В Пскове много старых и новых скверов и парков. Особенно красивы парки, выходящие к воде. Например, парк Куопио, который горожане называют просто финским. Его реконструкция закончилась в 2015 году. Сейчас парк выглядит довольно неплохо. Дорожки из брусчатки, деревянные мостики, сад камней и подсветка баллардами. Но это такие невысокие придорожные столбики. В парке есть большая детская площадка и выделенные дорожки для велосипедов и роликов. Со смотровой площадки на берегу реки открывается вид на Кремль и Гремячую башню. Здесь приятно гулять, кругом чисто и есть интересные планировочные решения. Автолюбителям организовали вместительную парковку, а усталым пешеходам не придется долго искать, где присесть, чтобы передохнуть. А в парке Куопио дефицита скамеек точно не наблюдается. Несмотря на большое количество парков и скверов, тема зеленых насаждений в Пскове – одна из самых горячих среди прочих вопросов благоустройства. С 2015 по 2018 год в городе спилили более 5000 старых и сорных деревьев, а высадили вместо этого всего 271. Псковские застройщики также редко соблюдают нормы озеленения. Уникальным проектом для города стала реконструкция городской ТЭЦ. Здание старой электростанции и вся незастроенная часть ее территории превратились в жилой квартал ТЭЦ на Великой. Причем трубу ТЭЦ сохранили и ограниченно вписали в облик комплекса. Проект ЖК ТЭЦ на Великой был создан питерским архитектурным бюро Студия 44. Здание старой ТЭЦ было единственным в Пскове образцом промышленного конструктивизма. И создание на его основе жилого комплекса это отличный способ дать вторую жизнь уникальному памятнику архитектуры. Псков может похвастаться и архитектурным объектом европейского уровня. Это торговый центр Фьорд Плаза. Он спроектирован британским архитектурным бюро Dair London. Не уступает ему и офис строительной компании Скандинавия. В Пскове не только реставрируется историческая застройка, но и строятся новые здания в соответствии с архитектурным стилем города. Вот несколько примеров успешной реставрации. Палаты Постникова XVI века. дом Богушевского, дом Бабиных, доходный дом Гельта, доходный дом Гессе, дом Клюге и дом Губернатора. А вот пример воссоздания исторической архитектуры. 10 лет назад на этом месте стоял похожий двухэтажный дом, но его снесли, а участок постепенно стал зарастать. К счастью, на его месте построили не торговый центр и не многоэтажку, а восстановили утраченный дом, стараясь при этом воспроизвести его прежний архитектурный облик. Посмотрите, как выглядит современное здание гостиницы Ангельской, повторяющее стиль деревянных построек Пскова и Псковский дом-ремесел, бывший доходный дом начала 20 века. В 2020 году было полностью реконструировано здание детской музыкальной школы имени Римского Корсакова. Предварительные работы велись очень долго. Здание является памятником архитектуры начала 20 века и потребовались значительные вложения. Внутри были разрушены все стены, которые только можно было разрушить, и возведены с нуля. Закупили новые инструменты и оборудование и открыли концертный зал. Фрустальные люстры, современные интерьеры, все это невероятно красиво. Теперь это не только школа, но еще и концертная площадка для города. В Псковском драматическом театре Пушкина в ходе реконструкции восстановили историческую планировку, а также интерьеры и исторические лестницы. Расчищен и отреставрирован липной декор. Первозданный вид обрели также скульптуры на фасаде здания. По периметру здания театра установлен светильники, которые создают подсветку в вечернее время. Это демонстрирует парадный облик здания, занимающего центральное положение в городском ландшафте. А это пример хорошего использования исторической застройки. Сейчас в двух зданиях 17 века двор Позноева, ресторан и гостиница. Почти полтора года как в Пскове вступил в силу новый дизайн-код, регламентирующий внешний вид вывесок и баннеров торговых точек. Дизайн-код регламентирует правила их оформления, а также вид, место расположения, размеры, варианты крепления и другие нюансы. В исторической части условия более строгие. Это, конечно же, улучшит общий вид города и избавит его от навязчивого визуального шума. Что нового происходит в Пскове в плане социального строительства? Интересный объект строится на окраине города. Он строится очень долго, но завершение строительства ждут с нетерпением. Дело в том, что жителями этого необычного объекта станут самые пожилые жители области. Социальный городок является инновационным проектом для России. В домах городка могут проживать до 130 человек. Дома будут заселяться по смешанному типу. Например, в одном доме, но в отдельных квартирах могут проживать пожилые люди, инвалиды и обычные семьи. Ну то есть все вместе. И это должно получиться большое социальное сообщество. Территория городка будет организована на основе принципов безбарьерной среды, где люди на колясках чувствуют себя уверенно, потому что у них нет порогов, узких дверных проемов и многоступенчатых лестниц. Не будет также заборов и ограждений. На территории городка планируется своя развитая инфраструктура. Здесь и прачечная, и ремонтная мастерская, и библиотека, и клубы по интересам, а также часовня, парикмахерская и многое другое. Также будет организована своя социально-медицинская служба. Авторы проекта опирались на европейский опыт. Образцом послужил такой же городок под Мюльхаймом в Германии. После того, как псковичи его посмотрели, они пригласили немецкого архитектора, который проектировал этот городок, стать главным консультантом псковского проекта и помочь создать приспособленную к российским реалиям среду для престарелых и инвалидов. Ситуация со строительством школ и детских садов начала меняться в Пскове только недавно. Дело в том, что до 2017 года в городе за 25 лет не было построено вообще ни одной новой школы. За последние же пять лет их построили две. Одна из них это Псковская инженерно-лингвистическая гимназия. В гимназии есть собственный технопарк с кабинетами робототехники и цифровой лаборатории. К сожалению, из-за переполненности школа доступна не для всех жителей нового района. Также с 2019 по 2021 год построено три новых детских сада. Теперь давайте поговорим про новое жилье. Новостроек в Пскове много. По сведениям, на октябрь за 2021 год было построено 15 многоквартирных домов. Радует, что высотное строительство здесь не так распространено. Сейчас несколько 16 этажек построено только в одном микрорайоне города. Современные, соответствующие стандартам безопасности и комфорта дома также строятся в Пскове. Пример – жилой комплекс «Южная гавань». Пятиэтажный дом с безбарьерным входом, без ступенек, со стеклянной входной дверью и хорошим дизайном. Так сложилось, что Псков – один из немногих областных центров, который лишен электротранспорта. Псковский трамвай прекратил движение в 1941 году в связи с началом войны, да так и не был восстановлен. Трамвайные пути были полностью разрушены. Троллейбус не запустили, и автобус в Пскове стал единственным видом городского транспорта. Сейчас в городе нет маршрутных такси, а 95% пассажирских маршрутов в городе и области обслуживает государственный перевозчик. В основном на маршрутах автобусы большой и особо большой вместимости, автобусы-гармошки, которые почти исчезли из российских городов, а в Пскове их парк регулярно обновляется. В январе 2021 года в город пришло 11 МАЗов и лязов. В Пскове есть практика размещения на остановках детального расписания с точным временем прибытия автобуса, и это очень удобно. Подробное расписание городских, пригородных и междугородних автобусов размещает на своем сайте и перевозчик. Сейчас в Псков добраться можно легче, чем когда-либо. В 2018 году между Псковом и Санкт-Петербургом начала курсировать первая ласточка. Сейчас на линии ежедневно курсируют три ласточки, а на выходных количество скоростных поездов удваивается. В целом, изменения, произошедшие с городом за последние годы, очень впечатляют. И это может сделать Псков привлекательным для переезда в него жителей из других регионов страны. Друзья, ставьте, пожалуйста, лайки, чтобы мне было понятно, стоит ли развивать эту рубрику на канале. Всем пока!